Фух. Так. Наконец-то я вернулся уже в свою деревню. Так. О, боже. Сколько сулек. Надо сегодня начать уборку. И всем привет, ребята. С вами Варцар. Сегодня, вы, ребята, в не поверите. Но вот смотрите, какая грязь сейчас в деревне. Сосульки везде. Дороги все грязные. И огороды тоже все в грязи же жители начали свою работу так тут кстати уже подготовили сундук так офигеть так возьмем кирку и немного правее потому что сейчас надо начинать уборку офигеть тут что произошло офигеть житель отойди тут сулька даже пройти в дом нельзя самое главное в не упади житель иди подальше от лужи. Так, офигеть. Сколько воды стекает с крыши. Тут бы прям... Ой, ё блин. О а, боже, я все штаны испачкалась. Так. черт возьми, офигеть. Сколько тут лужи. Прям целый паркур. Так. Вот так. Черт возьми. Так. Боже мой. Так, вот... Так, примерно, прыгать надо. Поужим. Ну, у мэра, конечно, более поприличнее будет. А вот что тут напитки какие-то? Так. Ладно, сейчас давайте начнем чистить деревню. Так. Так, сейчас попробуем убрать эту воду. Так. ⁇ -мо ⁇ Блин, я куда-то стекаю, ⁇ -мо ⁇ Прямо на крыше, блин, стекает с крыши. Так, опа, отлично. Вот, воду набрали. О, боже мой. Надо аккуратно сейчас лезть с крыши. Так, ой ай, мое, блин. Надо очень аккуратно слазить с крыши. Так, ай. Попробуем сейчас убрать эти сосульки. Так, так, ай иди, жители, я тут сосульки пытаюсь убрать. Так. Отлично. Так. Тут тоже вот так. Берем. Так. Ой, ё мое Аккуратно. Так. Оп. Так. Надо аккуратно... Ой, черт. Сосульки эти убирать, потому что они могут упасть. Так. Вот тут то же самое, наверное, надо убрать эти сосульки. Так. Так. Аккуратно. Здесь встаем, держимся, сейчас эти сусульки уберем. Так. Так. пробуем сейчас. Фух. Отлично. Так. Эти глянусь. Так. так. А, да, отлично. Аккуратно спускаемся сейчас. В предыдущий раз не хлюпнулся. Так. Оп. А вот эти сусульки на так, может быть, удастся достать до них. Так. Опа. Опа. А, отлично. Все, достал. Так. Так. Ну, у Ворди у этого дома только дорога грязная. Над, э, напротив. Так. Еще у нас получается церковь. Так, давайте залезем на церковь. Привет, житель. Так. О, боже. Что, вода, что ли? Ю мое, так. Сейчас попробую. Черт, а черт, истекаю. А, а, мое, опять не на лестницу не, не полетел. Так, аккуратно, тут жителей очень много. Так, сейчас вот так на лестницу за так вот так лестницу ставить надо очень. А, черт, блин. Не схватился. Так. Будь очень аккуратно, потому что, как говорится, я могу просто упасть как в предыдущий раз, но уже по больнее. Так в этот раз попробую вот так лестницу сделать. Так. Так, вот такую лестницу делаем. Так. Ай, черт, блин, вот, вот так поэтому я и. И не, и не такой уж скалолаз. У меня плохой. Из меня плохой. Так. Сейчас аккуратно спускаемся. Спускаемся. Отлично. все Захватились. Сейчас самое главное убрать эту сосульку. Так. Э, вот так делаем. Не знаю. Не знаю. Вот у меня получится. Нет. В этот раз так аккуратно, все отлично. Так, ой-о, моё, ё моё, я улетаю, улетаю. Так, фух, о боже, это было немного страшно, честное слово. Так аккуратно задеваем. О, фух, отлично, я чуть не упал, блин. Так, сейчас по быстрому сложим все наши вещи, а -а, эти сосульки. Сейчас эм, скинем их э, куда подальше. Так. <с> Немного, вот я лазил. Так. Так. Сейчас будем чистить дорогу. Так. Так, так, так. Начнем, конечно же, с моего дома. Потому что тут грязи довольно много. Офигеть. Надеюсь, у меня гравия хватит, хотя там есть еще, потому что убираться очень долго придется сейчас, потому что грави довольно много и воды от него тоже довольно много, и очень надо быть очень надо быть экономным, потому что если вода все смоет вот этот весь гравий, то придется все сначала так, сейчас мы сделаем так, чтобы была улица довольно красивой. Так, вот так мы наделаем, делаем, чтобы наша дорога была, была а, конечно же, приятно ходить по ней было. Так, офигеть, вот, вот, вот тут, конечно, не такая уж значительная а, грязь. Ну вот в центре, конечно, там побольше. Сейчас мы, конечно же, по-быстрому ее уберем. Так. Фух. Офигеть. Сколько грязи вообще в этой деревне. Так. А главную улицу еще чистить надо. Так. Попробуем. Сейчас по-быстрому ее убрать. О, боже, сколько воды! Надо ее всю собрать. Сейчас попробуем вот так ведрами ведрами сгрефсти всю воду. Так, собираем воду. Черт возьми. Фух, блин. Жители, я наконец-то высушу. О, нет, житель, ты что, плюхнулся в воду? А, так, все все. Офигеть, сколько ведер. Это все надо сейчас слить, потом в этот пруд. Так. Так, сейчас, жители, я вам сделаю, сделаю более красивую дорогу. Не та, которая была раньше. Более чистая и более аккуратная. Житель, уйди, пожалуйста. Мне нужно сейчас убраться. Черт возьми. Они очень хотят попасть в дом. Поэтому я сейчас им помогу, чтобы они смогли войти в него. Вот, житель, все, я Так, а ты что тут лазишь, -мо, блин? Главная улица, поэтому очень много людей, и все заняты, и все убираются, поэтому никто никого не пускает. Так, вот тут у нас сундучок. Так, если у нас, у нас лопата уже будет э, в плохом состоянии, то я могу взять другую. Так, житель. Ладно, наверное, он что-то там, видимо, копается. Ты серьезно, там что, ни, ничего не прятаешь? Странный какой-то житель. Ладно, потом, потом разберемся. Так. Так. Сейчас попробуем убраться тут. О, сколько уже времени-то убираюсь. Так, надо, надо ускоряться, потому что я не хочу целый день убираться, только, м -м, только убирать дорогу. А еще надо дома сделать генеральную уборку, а, получается двор, во дворе, во дворе всего там поправить, так, и огороды привести в нормальное состояние, так. ну сколько воды то набралось, все стекало, стекало и натаяло настолько сильно, что вот Лужи настолько глубокие, что приходится прям засыпать гравием. Так, так. Ну, вроде главные главные дороги мы закрыли. Тут что-то стройка какая-то идет, идет стройка. Хотя я не вижу никакого прогресса. Не знаю. Не знаю, но самое главное, это, на ну, конечно же, надо убрать дорогу. Так, пробуем сейчас по быстрому ее её... <зас> закончить с ней. Так, О, уже совсем мало грави осталось, надо еще брать, взять. Так, у жителя аккуратно тут видишь, я дорогу, ми... э, дорогу очищу. Так помню, что тут дорогу ремонтировали. Все выкопали. Офигеть. Так, у меня и гравий закончился. Надо еще взять. Привет, жители. О, житель что-то ушел. Так, надо гравием закрыть. Так. Так, сначала закончу там с улицы, и потом а, вернусь, вернусь обратно. Так. Так, чистим, чистим. Так. Так. Ну, вроде остался последний кусочек. И вроде все. Больше грязи такой нету. Так, ну в парке, конечно, ничего нету. Конечно, сюда уже жители никто не ходит. Тут что-то выкапывают. Видимо, огороды будут строить. Но пока что. Не знаю. Вроде тоже какого-то такого сильного прогресса нету. Так. Так. Осталось надо еще посмотреть. Тут. Тут порядок какой над весь. Так. Ну, вроде, вроде везде порядок. Так. Так. А, точно, я забыл. Лестницы надо. Надо убрать так. Где моя железный топор? Сейчас мы уберем эти лишние лестницы сначала, а потом уже убираться пойдем. Так, аккуратно убираем эту лестницу, потому что если лестницы будет довольно много, то мы еще будет больше убирать. Так. вроде все. Со своего дома я убрал. Осталось еще соседних домов убрать. Все жители так отдыхают на свежем воздухе. Дышит свежим воздухом. Так. Сейчас. Немедленно надо убрать эту лестницу. Так. Это, можно сказать, предпоследнее осталось. И еще с церкви убрать. Но это мне не составит труда. Так. Так. Так, ну, все вроде. Точно было предпоследняя. Сейчас с церкви мы соберем последнюю лестницу и пойдем уже очистить огород. Приводить её до короба. Так, так. К сожалению, наверное, придется снаружи еще убирать, потому что тут э, довольно неудобно. Так, попробуем сейчас отсюда достать. Так, О, боже, боже мой, нет, все-таки не достаю никаким образом. Так. А хотя нет, достаю. Так. О, житель, привет. Кстати, а что в сундуке? Так. Так. Ладно. Сейчас сначала надо воду убрать, а потом уже в сундуке посмотреть, что там лежит. Так. Офигеть, сколько воды. Может быть, не зря я же ее собрал. Так, давайте попробуем сейчас сначала... Тут все в хорошее состояние привести огород. О боже. Так. Сейчас попробуем вот так. Так. Вот так. Так, ну вроде с первым огородом закончили. Еще немного воды. Здесь. Так. Так. Так. Ну и, наверное. Так, наверное, я помогу жителям. Все-таки тоже. Все-таки тоже вода нужна. Так, вот так разолью жителям. Не знаю. Рады они будут или нет. Я все-таки помог им. Так. О, нет, воды не хватило. Так, возьму тогда из колодца просто водичку, так, вот так, ну, вроде все, а, все хорошо, все отлично. Так, сосульки я, конечно же, сюда положу. А, получается, сюда все остальное, что осталось, тоже. Так, лестницу положу на место. Так, гравий пока не буду так убирать, вдруг еще что-нибудь где-нибудь найду. Так. Так, бьет житель. ё мое Аккуратно. А, черт. Так, что у нас там в сундуке. А что-то ничего нету. Хм, Зачем я сюда э, приходил? Так, ну вроде в дерев вроде в сундуке ничего нету. Ладно. Все, вроде нормально. Что? -то... Точно! Я забыл, блин. Так. Где, где мой грави? Сейчас я попробую яму эту закрыть. Стоп. Что фигня? Эй, житель! Эй! Черт возьми! Эй, житель! Что ты тут нашел? Какая-то фигня. Какая фигня? Можешь попустить меня? Стоп. Стоп. О боже, что за... Скелеты? Что за фигня творится? Эй, вы! Эй, вы! Стоять в сторонке, понятно? Что вы делаете? Черт возьми. Я вас закрою. Хотя нет, лучше не надо. Эй, вы, вдвоем. Эй, вы, вдвоем. Слышите меня? Если вы. Сейчас же не выйдете, мне придется вызывать полицию. Только не полицию. Черт. Давайте договоримся, я не буду вызывать полицию, но вы, пожалуйста, выйдите. Нет уж. Вы... Ах, боже, вас. У меня есть оружие. Стоп. Что, все равно? <свык> Ай, черт, кто меня ударил? О, боже... Моя голова. О, Моя голова! Что за фигня творится? А, стоп! Эй! Вы выпустите меня! Ха-ха-ха-ха! Тебе будешь сидеть в тюрьме? Нет, выпустите меня! Тебя это будешь сидеть в тюрьме! Нет, черт, выпустите меня! Эй, на помощь! Тебя никто не услышит! Черт возьми! А, боже! еще кто-то. Походу ему не повезло. Мужем мой. Стоп, стоп. Так это Земля. Ха. Тупые жители. выберусь Эй, ты куда, домашня? Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А, о, боже. Так, быстрее, где, земля? где выход? А, отлично. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. быстрее. Так, так, быстрее, надо... А. Так, ну, быстрее, быстрее вызывать полицию. Так, так. Ха! А, а, отлично. все, отлично. Я, наконец-то, их ä, закрыл. Надеюсь, они не будут выхлопываться. Пов.. Пов.. Пов.. Пов.. Так. Где они? Где тут rape? телефон? Сейчас я буду вызывать полицию, чёрт возьми. Меня пытались задержать в заложниках, чёрт возьми. Так, так, лё-лё, эй, стоп, ха-ха-ха, вы все умрёте, черт, на, на, получи, а, на, черт, возьми, а, он хотел их выпустить, а, Чёрт возьми, он хотел их выпустить, боже, Я пришлось его, кокошить, чтобы, черт, возьми, ладно, пофиг, Сейчас надо звонить в полицию. Самое главное. И уже, уже потом разбираться. Так.